Тысяча золота стоит 69 рублей. Ладно, это дешево. но... Посмотрите на это. Когда это должно быть честно? Почему чуть-чуть больше золота стоит дороже гораздо? Если бы я смог купить эти тысячи золота за 69 монет, я бы был примерно такой. Stones. Доброе времени суток, люди монстры. И сегодня мы... Играем во вторую часть прохождения Второй части игры Ну... Хотя, возможно, и... <coughs> не второй части игры Ну, пока что я этого не знаю Кстати, здесь есть настройки Я не знал Потому что, когда я открыл игру Меня просто перекинуло в первый уровень А миров-то здесь, кажется, много Третий мир, четвертый. У каждого свой цвет. Третий почему-то пройден на два, хотя вроде проходил один только. Да, здесь много миров, больше, чем в первой части. Гораздо больше. И здесь написано, вы еще не скачали никаких комьюнити, ну то есть уровни от каких-то людей. Когда вы их скачаете, они появятся у вас там. Но как их скачивать? Я не вижу нигде, где можно было скачивать. Здесь можно только делать свои уровни. Но я думаю, мы посмотрим это, когда пройдем всю игру, ведь там уже будут все вещи, с которыми я еще как-то не знаком. Ну ладно, ну, давайте уже начнем. Ну с второго уровня. А, да, первый уровень это был когда только получили способность, понятно. Кошка больше не чувствовала оцепнение вообще. Она чувствовала себя э, так, будто вы за ней следили. Вот эта вот штука за ней следит. И она может достать тебя где бы то ни было. То есть ты вот убежишь, а она будет стрелять котово, она выстрелит. И она, кстати, стреляет дабстепом. Если вы послушаете внимательнее, вы услышите, что это как бы дабстеп такой. Именно бит. Из него, можно сказать. Что совершенно не вписывается в музыку, которую сейчас он вот играет. И они поэтому враждебные для кошки. Либо же она просто не любит громкие звуки. Так, интернет выключил, мне не нужен сейчас. ее друзья были другими. Но это заметно. комнаты чувствовались в жиме. то есть ты хочешь сказать это не твои друзья построили это не было что то что она делала а то есть она нашла чей-то другой уровень ей нужно было оставаться внизу ну тут как бы игра слов имеется ввиду оставаться незамеченной вот ну вот этих штук Невозможно отсюда теле этого уровня. Ну, Мне кажется, я знаю, кто его создал. Фиолетовая кошка. Вот эта вот штука странная. Становилось труднее и труднее прятаться. Это было. Это было неприятно. Вот эта штука, вот эти вот летающие, они. Какие-то странные. ой ёй ёй это три сразу. Не представляю, как это будет, когда тебя сразу три их ударит. О! Круто! Это же. Щит! Кошка не могла сдаться. Она будет давать сдачи. Ну, это заметно. Эта штука просто летает вокруг. Ладно, я просто уйду от нее вот сюда. Здесь меня не достанет. Это странная штука. Нет, это точно построила фиолетовая кошка, этот мир. Потому что никто её, из ее друзей не сделал бы что-то такое, что могло бы навредить. Ну и сама кошка, конечно же, не могла такое создать. И цвет фиолетовый. Мне кажется, это сделала фиолетовая кошка. Потому что, ну, как бы больше некому. Хотя, не знаю, может быть, здесь есть в игре еще какие-то персонажи. Кроме этих вот кошки и ее компании. Вот видите, я не могу даже на секунду выйти, если эта штука готова выстрелить. То есть... Если ты успеешь убежать, а она выстрелит, то она попадет тебе в любом случае. Странная штука. Вот видели? Я же ушел, она у меня попала и да, вот так вот. Ну, надеюсь, я не буду очень часто умирать, потому что я не хочу, чтобы видео было дольше полчаса, потому что тогда уже никому не будет интересно это смотреть. Хотя это и так интересно смотреть всего лишь 5 человеком. Ну, я надеюсь, что потом это число увеличится хотя бы до двадцати. Моя такое редко бывает, но бывает иногда, что 20 просмотров. Не знаю даже откуда столько людей находят это видео. Ну я имею в виду, мой канал слишком маленький, чтобы показывать в рекомендациях. Но и не настолько большой, чтобы люди сами находили. То есть, ну, там, вбил в поиски и... То есть, если впи... в поиске вбить название моего видео, оно просто там не покажется. Я уже пробовал. Так, ну, я не буду отвлекаться лучше от самой игры. Здесь нам дают довольно большие щиты, чтобы прятаться от этой штук И это хорошо, что нам дает много свободного места. Вот, вы видели? Я вот буквально на секундочку высунулся. И он уже сразу меня подстрелил. Ну вот как так, а? Ах, я снова здесь. Ладно, сейчас я уже... Вот, вы видели? Он даже не попал по мне. Когда был в этой белой штуке, он просто выстрелил мимо, а урон получил я. Его выстрел, ударился об вот вот это, об белую штуку, белый щит. Но я все же получил урон. почему так. Так, так, так, так, так, так, так, давай давай давай так, так, я... я прополз внизу и... Он меня все-таки подстрелил. Я пропал снизу, вот вы видели? Я каким-то образом выжил. Прошел там внизу и выжил как-то, хотя я Я пол ударился пару раз. И эти штуки меня били. Но я выжил. Надеюсь, выживу сейчас. Вот так. Теперь сюда. Сейчас бы не упасть. Если я упаду, это все. Ага, здесь. Оп, здесь с помощью воды и выход. Ох. А, он даже не увидел меня там. Вообще отлично. Ого, это что такое? Это похоже, что должна была быть сфера, но из-за этой стенки она не может пройти. Мир продолжал изменяться. Воу себе хм. это был короткий уровень но я бы не хотел попасть в эту штуку снова. Она большая кстати большой шар ой ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой. и они все изменяют форму когда трагиваются за него и причем они как бы не обрезаются а будто бы они будто бы свет Исходит из вот этой точки. И когда он, как бы, ударяет угол, то он дальше тоже не идет Он не обтекает эту штуку вокруг, а он, как бы, распространяется от центра, понимаете? Так, да, а здесь как? Как я должен успеть? Ну, видимо, так. Не, ну вот здесь я не пройду. здесь я... Ой, не не Нет, я бы успел. Если бы я прыгнул сразу, и только после того, как он уберет свою способность, я бы... Я бы успел. <плёк> <плёк> Ладно, сейчас попытаюсь пройти. Здесь хотя бы жизни не терять. Э, чтобы у меня был хотя бы шанс ошибиться разок здесь аккуратно. Да ладно, эта штука меня по голове ударила. Это самый худший способ, как я мог здесь получить урон. И теперь у меня даже нет права на ошибку. Так, сейчас сейчас. Я... Сейчас он уберет. И сразу. Давай, давай, давай, давай, давай. Есть! Прошел. И сохранился. Все, теперь я. Если умру, то я получил, как. И это меня еще по голове ударило в конце. Я получил столько урона, сколько только смог. Видели, это меня по голове, и да, ударило. по шипы я ударился, Все. А, э. я забыл прыгнуть. Ну, я думал, что долечу. Ну, а я не долетел. Обидно. Так, сейчас аккуратно Надо пройти И допрыгнул, да, отлично Теперь Ох, теперь эти штуки Вот, видите? Эти штуки, когда они были как бы, В его радиусе Он не покрыл то, что за ними было А вот так вот Будто бы он Вот эта оранжевая штука это свет А не что-то материальное кстати, возможно, поэтому я могу двигаться в нем. Но я не хочу двигаться в этом. Я не хочу вообще находиться в этом. В этой штуке. Чтобы это не было. Вот, видите, он как бы обходит вокруг. Вот так вот. Это очень странно выглядит, но... Это было, кош... это было трудно для кошки, чтобы оставаться, ну, оставаться бдительной, можно сказать. Непонятно только, почему это было трудно. немного странно то что они не обтекают вокруг а вот так вот как свет рассеиваются и не идут прямо линиями мне тоже трудно как бы следить за этим всем я поэтому умер пару раз тут но она делала это ну то есть она пыталась держаться Здесь хорошее такое бесплатное местечко, но мы здесь не остаемся, конечно же. Нам нужно идти вперед. Хотя может быть, можно и тут остаться. Не, я лучше пойду, потому что. Впереди, возможно, надо будет торт. А торт ведь не лжет. поэтому я хочу Ох, не упасть. А сейчас то я как там оказался? Я же обычно в центре должен стоять. Да, я стоял в центре, а в этот раз я оказался где-то не в центре, и меня ударило даже, когда я не мог от этого тупо вернуться. Это... не очень. И непонятно даже, как это произошло. Вот от этого как уворачиваться, как я должен... Я же должен, получается, успеть остановиться и еще рассчитать... Свою скорость, чтобы потому... Потому что по инерции я ведь прокачусь еще. И нужно будет нажимать кнопку наверх, чтобы кошка держалась на месте. Вот именно в том безопасном месте. Потом перейти в другое такое же А потом еще и... Додуматься, когда эта штука исчезнет, чтобы пробежать Вот, снова видели? Я спавнился левее, чем я должен был... Ой, был быть Непонятно, почему так происходит То слева, то справа я У меня осталось две жизни это хорошо, потому что вот здесь я точно хотя бы один раз ударюсь. Например, вот сейчас. Ох, я упал вниз. Так, так, так, так. Вот, вот как я должен успеть остановиться? Нажать так, чтобы я не упал вниз, но и не поднялся наверх слишком высоко. Я просто не успеваю. Может быть Сейчас. Да, я смог пройти, не потеряв ни одной жизни. Это круто. Сейчас бы еще здесь пройти. Как же тут? О, я потерял жизнь здесь. Так, так, так, так, так, так, так, так. Ох, я прошел. Как-то я прошел. И здесь был выход сразу же после этого. Ох. Ладно, дальше. уровни становятся о это снова штука та сначала сейчас я даже увернуться могу от нее нормально еще такие же две нет нет нет нет да ладно как она меня задела ладно хорошо ну вообще-то это не хорошо а тут как а тут водой хорошо она чувствовала себя так будто бы она уже почти вернула себе контроль. Ну, то есть, наверное, контроль над уровнями? Но... Как это работает? Подождите. Она же может в любой момент вроде как уйти из уровня. Из этого мира, если она захотела бы. Разве нет? Это так звучит, будто бы у кошки забрали контроль над... Ней самой. Хотя, вроде как она может двигаться. А вот это вот было очень неудачное место спауниться. Вы видели, эта штука просто стояла и била меня по голове. Вот это вот. Как я вообще там появился? Я же по идее должен стоять совершенно в другом месте. Эээ, странно. как пройти чтоб меня тот который справа не заметил ведь если я стою там то ему видно меня получается потому что он так далеко стоит Ох, зачем я сейчас прыгнул зачем я же в... прошел так... нет в конце прыгнул Но... Но как так а? И от этого получил еще удар. Ладно, тогда надеюсь, что вот это меня не заденет. В этот раз. А -а -а, отлично. Он даже не увидел. И я получил урон от этой штуки. Зачем? Еще неизвестно, что там будет. Вдруг там еще что-то сложнее, чем это. Так. В режиме воды я двигаюсь слишком быстро. А лучше по нормальному ходить. Так, аккуратно аккуратно есть так теперь по верху щит вот так отлично это о ну это все было очень неудобно и неприятно потому что кошка возможно не могла это контролировать и это было чье-то чужое вот этот мир скорее всего я бы построил фиолетовое окошко потому что ну а кто еще если не она может быть она может спросить свой, попросить своих друзей о помощи Ого, вот эта странная штука она так двигается по идее свет если бы заполнял свет вот это вот если бы он заполнял все а они вот так вот работал как настоящий свет то тогда бы это было бы гораздо проще а так я просто не понимаю как это э работает и как ориентироваться то вот очень странно он распространяется. Поэтому трудно выработать стратегию, как же от этого вот, уворачиваться. Я даже здесь не могу пройти, хотя бы вроде как просто. Не могу пройти без получения урона. Я два раза там ударился, как-то. <плес> <плес> так, ну, я попытаюсь, наверное, пройти, когда он будет вот там внизу. Слева внизу, вот так. Здесь сейчас он снова вернется. Вот так. И вверх, вверх, вверх, вверх, Все, все, он даже не успел со мной. Но ее друзья выглядели другими. Они отличались от нее, да, есть такое. Пока они были, все еще ее друзья. Она была уверена, что она может, быть, может получить помощь от них, если она просто попросила бы. Ну да. Только как-то ты говоришь со своими друзьями, будто бы они не такие же, как ты... А... Я не знаю. О, нет, это реклама. Это реклама. Это реклама. Пропустить рекламу. Выйти реклама. Почему я не могу ее пропустить? Ох, какая реклама. Ну бы как и популярная. В там, да, ну, это бы с подписчиков, я бы может быть поиграл в эту игру, просто возможно это было бы весело, но так как у меня мало подписчиков, мне нужно делать то, что возможно наберет просмотры, то есть нормальное прохождение игр, а не вот это вот. О, мои друзья, кошка увидела своих друзей впереди. Они выглядели приветственно. Кошка сказала им, как она себя чувствовала. И лаги, которые... Да, К другие кошки не поняли из-за этих лагов. Они могли сказать, что она нехорошо себя чувствует... Они отодвинулись, чтобы поговорить среди друг друга. Что же они... Остальные кошки пришли к решению. Ей нужно было... Гей нужен был стимул, что-то, что, что оставит ее разум в покое. Один из них предложил свой мир, и ее друзья все были рады, что они смогли помочь. Они ушли, обещая, что проверят, проверят ее в начале следующего мира. Как-то это звучит не очень, будто бы меня назначают в дурку. Она не была уверена насчет этого. Но, может быть, это поможет ей. Ого, мир стал такой неровный. И я снова не могу пользоваться способностью. Ага, и здесь уже нам сразу показывают, что будет в этом мире. Падающие штуки. Штуки, которые прыгают. М, музыка, кстати, прикольная. Стены такие неровные, будто в пещере какой-то. Ого, выстрелы. Странные выстрелы тут, правда, физика у них немножко неправильная. Ей нужно было сфокусироваться, что было впереди нее, а впереди было вот это и больше и ничего больше. Эти что, шту... они мне не кажется, что они должны так падать, но хотя бы они быстро падают в ту сторону, в которую должны. Но с гравитацией все же здесь как-то не очень, потому что вот эти пули летят вверх, хотя по идее они должны падать вниз. Вот как оно летит так идеально горизонтально. Ой, то есть... Э... Ну, не горизонтально, не горизонтально, а по... Ой, стоп. Я же долж... не должен сейчас проходить этот мир. Блин, точно. Ну ладно, давайте закончим на этом сегодня. Я прошел уже второй уровень отсюда. Давайте продолжим. Через четыре дня...